Переходим к другому источнику поиска квартир, это Яндекс недвижимость. Здесь мы также как и в ЦИАН можем выбирать область карты. Нажимаем кнопку «Нарисовать контур». Нарисуем контур, в котором нам интересно подборка квартир. Нажимаем «Сохранить». Задаем параметры, которые нам необходимы. Нажимаем «Найти». У нас 20 предложений, выделены области по заданным параметрам. однокомнатной квартиры от 5 миллионов рублей. В Яндекс недвижимость в отличие от САН, мы не можем выгрузить выбранное объявление в документ Excel или какой-то еще формат. Здесь мы можем сделать следующее. Мы можем ответить, отметить понравившееся объявление, добавить к сравнению. Дальше подняться наверх и нажать «Сравнение». Здесь мы видим, что по ширине экрана у нас размещается только четыре объявления, а еще три объявления а они доступны в полосе прокрутки. Опускаясь вниз экрана, мы можем видеть все параметры, по которым происходит сравнение. Следующий источник это «Авито». Для поиска квартир выбираем в списке квартиры, далее правее указываем, где мы будем искать, тип объявления продам, выбираем количество комнат и указываем стоимость Нажимаем Найти. В Авито мы можем просматривать объявления вот таким вот образом список с фото, можем просматривать списком без фото и третий вариант отображения это крупные фотографии. В Avito нельзя делать поиск по карте и нельзя выгружать объявление в каком-то формате. Но при этом здесь есть такая опция, от кого размещены объявления. Либо частные лица, либо агентство, либо все вместе. Нажимаем частные лица. Мы с вами видим объявление от частных лиц. Нажимаем на вкладку «Агентство» — «Объявление от агентства». Но на самом деле здесь нужно смотреть каждое конкретное объявление. Потому что очень часто агенты заводят себе аккаунт на Авито, свой личный аккаунт, не от агентства. И с личного аккаунта размещают объявление. Я покажу, как можно узнать, размещено это объявление собственником или это объявление размещено все-таки риэлтором. Переходим на вкладку «Частные» и заходим в какое-либо объявление. Например, вот это. С правой стороны у нас показано, кто разместил объявление. В данном случае это Ольга, продавец. Ниже мы видим, что у Ольги 13 объявлений пользователя. Нажимаем сюда. И как видно, помимо той самой квартиры, которую она продает, больше нет объявлений о продаже недвижимости. Отсюда мы можем сделать вывод, что, скорее всего, Ольга это не риэлтор, а собственник, либо близкое собственнику лицом. Еще один бесплатный источник, это сайт из рук в руки. Здесь мы выбираем недвижимость, нажимаем Найти. Далее выбираем количество интересующих нас комнат. Стоимость. Снова нажимаем Найти. мы видим список всего 15 предложений. Нажимая на каждое предложение, мы заходим в объявление и можем видеть здесь более подробную информацию, описание. Параметры квартиры и дома. И фотографии. На этом ресурсе у нас также нет возможности поиска по карте и выгрузки понравившихся объявлений в какой-то формат, с которым впоследствии удобно было бы работать. То есть вот только таким образом мы можем просматривать каждое объявление и отмечать для себя те, которые понравились. Итак, мы с вами разобрали четыре основных источника поиска квартир. При этом на практике я все-таки рекомендовал бы вам использовать первые три источника. Почему не использовать из рук в руки? Потому что на сайте из рук в руки представлена только часть из тех вариантов, которые есть, например, на оциане или на Яндекс недвижимости. А вот использовать сайт Авито я бы рекомендовал потому, что на нем зачастую размещают объявления либо сами собственники, как мы с вами видели на примере, либо близкие к ним лица. Итак, мы с вами разобрали бесплатные источники поиска квартир. Теперь переходим к платным источникам. Наиболее э, известным среди риэлторов и часто используемым является база Winner. Давайте посмотрим, что это такое. Итак, мы с вами находимся на сайте базы Winner. Нам нужно зайти в раздел «Тарифы». Здесь мы видим несколько вариантов. Первый вариант – это Winner Light. Его можно купить на 2, 7, на месяц и на 45 дней. Сразу хочу сказать, что Winner Lite – по сравнению с версией Winner 6 и Winner 7 это более урезанная версия, у нее меньший функционал. То есть у вас не будет столько возможностей по поиску, по фильтру, по отбору вариантов квартир. Поэтому я все-таки рекомендую пользоваться самой последней версией. Это Winner 7. Для того, чтобы... Начать пользоваться Winner 7 вам не нужно устанавливать на компьютер программу, как, например, в случае с Winner 6. Winner 7 это браузерная версия, и вы устанавливаете только расширение ваш браузер. И под своим логином вы можете с любого компьютера заходить и пользоваться Winner 7. Winner 7 работает с браузерами Яндекс Браузер и Google Chrome. Давайте переключимся в Яндекс браузер и посмотрим, как установить на компьютер это расширение. Итак, в нашем браузере мы нажимаем кнопку ⁇ Новый Winner 7 ⁇ Вот она выделилась серым в левой части экрана. Нажимаем на нее. У нас появляется окно ⁇ Установить Winner 7 ⁇ После этого мы нажимаем кнопку «Установить расширение». Далее, следуя инструкции, устанавливаем расширение Winner 7 в наш браузер. В случае, если у вас будут возникать вопросы, связанные либо с установкой, либо с использованием базы, вы всегда их можете задать специалистам базы Winner, для этого вам нужно перейти в раздел «Поддержка пользователей» в правой верхней части экрана. Здесь вы увидите контактные данные. Вы можете позвонить специалистам, отправить имейл, либо задать в форме «Задать вопрос службе поддержки». После того, как вы установите расширение, в вашем браузере, в верхней, в правой части, появится значок Winner. Обратите внимание, Winner 7. Вы нажимаете на него. И у вас загружается база Winner 7. Далее в разделе «Продажи Москва» нажимаем на «Квартиры». У нас с вами загружается форма поиска, где мы можем вводить большое количество параметров. На нашем с вами примере выбираем «Однокомнатные квартиры» стоимостью от 5 до 5 миллионов 50 тысяч. Нажимаем с правой стороны кнопку «Найти». Как мы видим, у нас загружается большое число вариантов. Их 849. Понравившиеся варианты мы можем выделять, нажимая на серый квадратик в левой части того или иного. Объявления. Далее в нижней части мы можем поставить галочку только отмеченные. И уже эти три объявления, нажав кнопку в нижней части Экспорт печать, мы можем их сохранить либо в формате Excel, либо в формате Word. Нажимаем «Экспорт» в формате Word, например. И вот как мы видим в верхней части браузера, в верхней правой части браузера, справа от значка WinR7, у нас появился значок Word. Нажимаем на него и выгружаем те наши три выделенных объявления.